Так внезапно близко Близко наше расставание может Скажешь все же, как тебя зовут Ночью было нам с тобой Прекрасно значит Встреча наша не напрасно может Скажешь все же, как тебя зовут Я не знаю, вот уж Утро тебя же нет и нет Может, завтра чудо совершится И вдруг горечь летит, как птица Может, скажешь все же, как тебя зовут Вечер, встреча, сердце Встреча сердцу лечу скажешь, как тебя зовут.